Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать о системе больше и посмотреть, какие результаты она принесет. Это видео не займет у вас много времени. Система денежные связки. Зарабатывайте до 100 тысяч рублей в месяц. Вы будете зарабатывать по принципу. Посмотрел материал, повторил действия, которые показаны в видеоуроках и заработал деньги. Простые видеоуроки. С такими уроками справится даже полный новичок. Все, что вам нужно будет сделать, это настроить связку сервисов и запустить работу этой связки, и она начнет вам приносить деньги. То есть наш курс основан на том, что вы настраиваете простую связку из сервисов и запускаете ее, и вы начинаете зарабатывать деньги. При этом вам не нужно регистрировать домик, собирать базу подписчиков и обладать как какими-либо специфическими навыками или хорошо разбираться в компьютерах. Вы просто смотрите уроки, повторяете и зарабатываете до 100 тысяч рублей в месяц. Хорошая новость. Посмотрев и повторив все действия из первого урока, вы заработаете до 4 рублей абсолютно без вложений. Все эти деньги, которые вы заработаете в данной системе, вы легко сможете вывести на ваши электронные кошельки или банковские карты. Итак, давайте же я поделюсь с вами результатами, которые я получаю благодаря работы этой системы. Как вы видите, сейчас я нахожусь в своем Яндекс кошельке. Сейчас у меня на балансе не так много денег, потому что я их уже половину потратил, половину вывел просто с карты. Итак, давайте же я вам покажу, какие пополнения ко мне приходят в течение месяца. Вот, возьмем историю, выберем пополнение. И посмотрим операции, пополнение. Вот как вы видите, постоянно, практически каждый день идут поступления на счет. Я зарабатываю деньги с помощью связки настроенной и вывожу эти деньги из системы. Вот как вы видите, постоянно приходят, приходят, приходят, приходят. И давайте же зайду также в свой кошелек, киви э, кошелек, и покажу вам, сколько было заработано за один месяц работы. Выберу период, например, с 1 июня по 1 июля. И вот, как вы видите, было заработано 69 225 рублей. И вот также постоянно идут пополнения на киви кошелек. Если вы хотите получать точно такие же результаты, то ознакомьтесь с этим сайтом получше, принимайте решения, и я жду вас в курсе «Денежные связки». Как будет проходить обучение по курсу «Денежные связки»? После оплаты доступа к курсу вы получаете доступ к личному кабинету, где располагаются все видеоуроки и материалы для вашей работы. Далее вы смотрите уроки и повторяете все уроки шаг за шагом. Также вы получаете поддержку и обратную связь от меня. И зарабатываете свои 3-5 тысяч рублей в день и выводите их на карту или электронные кошельки. Вот что вы получите после того, когда приобретете данный видеокурс. Поэтому знакомьтесь с этим сайтом подробнее, принимайте решения и я жду вас в обучении.